Два шара до столкновения движутся со скоростями v01 и v02. Два шара после столкновения движутся со скоростями v1 и v2. По третьему закону Ньютона сила f1 равна минус f2. Время действия сил взаимодействия одно и то же. В левой части равенства стоит сумма импульсов до взаимодействия, в правой – сумма импульсов после взаимодействия. Сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы.